идет дождик и решила приготовить быстренько салат из капусты маринованной и проще сказать капусточку просто маринованную она делается быстро для того чтобы сделать этот салат нужна капуста которую я сбегал в огород и начала уже шинковать перчик два перчика три ну, четыре зубчика чеснока но я взяла маленький чеснок потому как он уж не используется никуда ну, удобно Две морковки. Начала шинковать меленько, шинковать капусту. Как я шинковать будут, наверное, не очень интересно. Если я нашинковала капусточку меленько, Переч. перчик, два перчика, две морковки и чесночок. Сейчас все это я сложу в таз, перемешаю и залью маринадом. Все очень просто. Все очень просто. Кофе. Перец и чесночок. Все, перемешать Получилась и вот такая и красивая. Прям масса. Капуста, морковка. Вообще здесь у меня три килограмма капусты. Вот две штуки моркови, перец, две штучки, чесночков. Ну, зубчиков. 4-5 надо обязательно. И сейчас я буду готовить маринад. Для мари... маринад готовится просто. На 1 литр воды берется. Две столовые ложки соли, 1 стакан сахара, уксуса 1 стакан. И все это кипятится и горячим э, таким маринадом заливается. И капуста настаивается. Сегодня я все сделаю, то завтра можно будет уже кушать ее. Вот это капуста быстрого приготовления. Вот такая палочка-выручалочка в любое время. Можно ее настругать и разложить по банкам потом в холодильник. И кушать очень вкусная капуста получается. Сейчас приготовим маринад. Маринад уже готовится, закипает. Я добавила еще подсолнечное масло. Забыла о нем сказать. Вот. Но все ингредиенты я оставлю под описанием. Вы это увидите. И вот сейчас уже этим кипящим маринадом можно заливать капусту. Капусточка получается очень красивая. И я сейчас накрою тарелочкой эту массу. Поставлю некоторый гнет, Будем ждать, какая капусточка на вкус. Но уверяю, что это очень вкусно. Приготовьте и вы Капусточка постояла ночь, я ее переложила по баночкам. Посмотрите, какая шикарная капуста. Вкусная, хрустящая, сочная. Пожалуйста, сварил картошечки, наложил плошечку, все, она уже готовая. Маслица подсолнечная, соли достаточно. Замечательное угощение. Замечательный завтрак, обед, ужин. Капусту сейчас надо есть много, и это здоровый, полезный продукт. Всем желаю доброго здоровья. Вы были с любовью из моего домика в деревне.